Прощаю всех, кого простить нельзя. Кто клеветой моим мастил дороги. Господь учил, не будьте слишком строги. Вас все равно все примирит земля. Вас все равно. Всех, примири, земля, Прощаю всех, кто добрые слова. Мне говорил, не веря в них нисколько, И все-таки, как не было мне горько, Доверчивость моя была права, Прощаю всех я, кто желал мне зла, Но душу местью я свою не тешу, поскольку в битвах тоже не безгрешен. Кого-то и моя нашла стрела, кого-то и моя. Нашла стрела. Господи, меня я Небо светло от звезд, сердцу легко от слез, В воздухе звон прощальный, завтра великий пост, Все замело пути, трудно будет идти, Перед дорогой дальней, скажем друг другу прости. Крепко сожмем объятия. Другу прости, а завтра сестры и братья, а завтра. Завтра сестры и братья, на вкус нелегкий день, На вкус великий день, на свет.